Пришел мужик к доктору и говорит, «Доктор, что-то жена ко мне остыла, холодная, как селедка, не знаю, что с этим делать». «Доктор, да не переживайте, есть тут у меня одни таблеточки, но предупреждаю сразу, по одной таблетке один раз в день, в чай или в кофе добавляйте, и все, вы поняли меня, не больше». «Да, доктор, я понял. Дал он ему, значит, этих таблеток. Мужик прибегает домой. Садятся они с женой кофе пить. Жена только отлучилась» уже берет эти таблетки, а у самого руки трясутся. Бац! И две таблетки ей кину, А сам понимает, что одну таблетку не больше. Вынимает так ложечкой. Выкинуть-то жалко. Ну и бросил себе в бокал. Пьют они, значит, с женой кофе. Муж ждет реакции, смотрит на жену. Уставился. Бац! Смотрит. уже на глазки-то округлились. Щечки-то порозовели. Она... «Ой, сейчас бы мужичка бы мне!» Муж так сидит, думает, слава богу, ох, реакция пошла. Потом бац! У мужика глазки тоже округлились. И говорит, «И мне бы!» Что же?